Ну что же, всем привет дорогие друзья, с вами Данила Яценко, сегодня будем проходить новую связку супер после апрельской обновы 2018 года, Алхимик и Минер, достаточно сложная связка, как сложная, если не тупить, если не будут отмены боя, выскакивать постоянно, то она достаточно даже средняя связка, это не самая сложная, не самая легкая. Средняя связка, мы могли пройти ее три раза, а два раза напарник тупанул, а, один раз была отмена боя, ну, а третий раз не смогли пройти, ой, четвертый раз там тупанули мы, ну, короче, вот, а оба тупанули уже. А, четыре попытки были у нас четыре, да, и четыре раза могли пройти, ну, три, три, одну попытку там реально жесткая было, три раза точно могли пройти, ну, в конце тупили, короче всех травим на первых двух ходах а, алхимик одиночный босс, он сам по себе очень лохкий здесь он немножко посложнее, да вот так и ничего сложного нету как бы главное аккуратно играйте, на милке не напарывайтесь и пройдете. мне очень нравится эта карта, ребята ну текстура карты голубая такая мне очень нравится, за что спасибо разрабам. Первый раз я говорю спасибо за разрабам, то что они добавили хоть что-то интересное. Вот это мне очень нравится. Такой цвет карты, мне прям вообще устраивает, прям аж глаз радует, не знаю. Это первый раз, когда я хвалю их. Ну, может не первый раз, но это мне нравится. Это мне очень нравится. Да, я сейчас кубалку дам Наверное, да. Ну, и, наверное, нам перчатку здесь внизу еще. Пока есть возможность. Не, лучше блок. Неизвестно, когда они будут юзать. Вот. Эти боли малых, это надо зарегениться. Лучше пускай напарник даст кувалду. О, он рушит кристалл, хорошо что не забыл, а то я сам не увидел и кристалл тоже разрушаем, все вы знаете кристалл, химик использует ближайший к себе кристалл, а значит он использовал бы желтый кристалл, но он сейчас не ходит, да, ходит ассистент и он юзает, Я хорошо что я блок дал, хорошо что я дал блок, ладно. Главное, чтобы мы сейчас не тупанули. Он сейчас будет уронить, он промажет, конечно же, да. Даже сам себя заурнит. Это хорошо. Ну, мало АС снял, мало. Ну, хоть что-то. 20 хп каких-то жалких он снял себе. Так, ну... О, кристалл сломали. Минка сломала кристалл, это хорошо. На этом боссе, если у нас слабенький компьютер, то у вас будет лагать. Еще смотрите, будьте очень внимательны, mm. потому что здесь специально сделано так, сделали специально короче видимо, а, да чуть ход не просрал, видите, сука меня это бесит, потому что я не могу встать нормально. Короче блядь, пошел нахуй, <laughs> да пацаны. Там хуй станешь, на самом деле, на этом месте, блядь. Ну ничего, ничего. Нам главное убить этих... Желтую команду. А минер сам по себе. Ничего он не стоит, этот минер. Так, ну что там, переход хода. долгих какой-то Что-то мне это бесит, не насквозь. Да, ранцы тоже экономлю. Внимательно, ребята, вот, голубые мины сливаются с голубой картой, поэтому вы можете потерять ход на этих минах достаточно легко. Поэтому, если вы невнимательный человек, то, то вы потеряете ход. Это 100%. Потому что некоторые мины даже незаметно на этой карте, но не все, конечно. Да, я уже нормально реагирую на эти мины. Я уже привык к ним. Кидает газовую. Ну тоже хороший ход. Сейчас он винки. Не, нормально. Вот. Пора снова травить. Пора снова травить. Только там а, сложно будет затравить, потому что там а, минка появилась. Ты туда хуй войдешь еще. Я, конечно, могу снизу как-то попытаться. Я не смогу. Я не уверен, что я сейчас э, смогу затравить его. О, минка прям около меня появилась. Охуеть. Просто охуеть. Так. Я, конечно, могу сейчас души вот использовать. Что-то такое. Как так можно раскидываться минками? Да, переход хода. Короче, просто беру балку, ставлю. Ага, у меня даже ранцев нет уже. Я не смогу просто. Я лучше затравлю минера и ассистента. Потому что у меня ранцев нету. Я не знаю, как мы будем проходить эту арму сейчас, если у меня нет ранцев. Это плохо. То есть я тут вообще жестко потратился. В Франции вообще довольно-таки тупо вышло все это. А, он пошел китайгаз. газ. Отлично, он газ. Я прошу прощения, ребят, мне тут... Не важно, в общем, что у меня происходит. Тут отвлекают просто немножко. Ладно. Есть у меня варик сейчас один. Он заюзал как раз, когда газ дали, Охуять. Тут пока догаз да кинули, ему он заюзал тваря. Так, что можно сделать? Точнее, что нужно сделать, это я уже знаю. Нужно кинуть портик. Отлично, я кинул портик, попал, хорошо. Я конечно могу не лучше, конечно, алхимика затравить просто. Пойду вниз. Ну и продолжу травить его, чтобы я дольше действовал. Да, кстати, я леденящий газ не реагирует. До токсин. Я забыл то, что они реагируют. Вот, и осталось нам затравить этого ассистента снова. Может газ даже даже еще. Надеюсь, сейчас пройдем уже. С четвертой попытки там, блядь. Вот. А, ну он решил просто добить. У нас два персонажа, в принципе. Только ты сейчас не убьешь его, если что. Или убьешь. Да, я так и знал. Я знал это. А, убил, да. Я не знаю почему. Видимо, газ снимает больше, чем я думал. Блять, охуеть. Просто, блядь. смотрите, как попал. Тут я знаю, как. Просто на шифте. Смотрите, на шифте. Просто держите Минка не срабатывает, если что, на шифте. Вот надо тут аккуратно, вообще аккуратно все, минера больше нету. И пошел он в зопу. Остался алхимик у нас и ассистенты его сраные. 2200 хп у них должны пройти, должны обязаны пройти пацаны потому что тут уже видно что победа тут просто тут надо на минке тут не надо бороться, если на напоритесь то особенно где их много и что ты делаешь А, что хочет сделать? Он хочет разрушить кристалл? Да сейчас его скинет, нахуй, туда, блядь. Не? Сейчас бы, если бы синий кристалл какой-нибудь был бы, он скинул бы его нахуй туда, за карту, нахуй. Тогда бы было жестко. Я тогда просто охуел. Он уже, уже чет четвертый раз убивает напарника. Ну, и не именно кристалл, он то на минках там подрывается в полной хп. То что-нибудь еще происходит непонятное, Просто кину блок и все. Так, кристалл сломаю уже быстрей. Нормально, пойдет. Все осталось этих уебков двух трех даже <coughs> нормально, нормально, вообще четенько чёт, идем, архимика уже. Добили, считай. Газ его там добьет уже, считай. Он там базовый ход даже. Нормально. Нормально. Сейчас я хожу. Я тебя тоже газовую. Да, уже наверняка точно пройдем. Просто газы пошли. И все. И считайте, прошли. Главное, не теряйтесь, не тупите на этих минах, минах. Аккуратненько играйте. Все. У вас получится легкая арма. Ну, как легкая. Средняя достаточно арма. Средняя. Ну, я бы сказал... Да, чуть выше средней, даже по сложности. На самом деле, алхимик не такой сложный босс сам по себе. Вот. Я думаю, все к нему привыкнете. Потому что это не первая связка будет, еще будут связки с алхимиком. Все, сейчас он его добивает уже. Ну, уже 3-4 хода, и он труп. А, ну да, ну конечно ты должен тупануть еще. В конце. Я сейчас заюзаю, чтобы ничего не произошло такого в конце. То сейчас меня убьют, напарник там вылетит или что-то еще. Чтобы хотя бы я выжил. Главное, чтобы боя не было. Ну что делать, что делать, пацаны. Я не знаю, что делать вообще. У меня нет ранцев, у меня ничего нету. Лучи как-то неохота. Я его с газа даже вытащил. Ладно, пускай мышминки там его зауронят. Я не знал, что он с газа вылетит. Я надеялся, что он не вылетит, точнее. Ж... Наверняка ты никак не можешь узнать, что будет в вармиксе, потому что вармикс шаровая игра. вот ну, все вы знаете. Зачем блок вообще? Блок тут вообще не нужен. Надо быстрее добивать их уже и все. Вот. 736 хп. Ну и просто овцу пока что, что мне еще остается делать. Кому овцу? Давайте. Нормально, критом еще. Ху, бля. 15 минут снимаю уже. Монтировать еще, бля. Долго все, конечно, бля. Ну 2 башка сейчас ворот Я так и знал, что потому что я заволен овцой и должен быть по-любому ворот после овца. Ну, не, не по-любому, а процентов 80 я, я знал то, что там будет уворот. Если бы не сработал ворот, я бы удивился даже. Бля, что делать, пацаны? Что мне сейчас сделать ну можно в принципе барики все потратить чтобы нет так и наверное сейчас я короче на это ну, коктейль я не знаю чем уронить защита от огня все равно ну, 100 хп с ним нормально хоть какой-то урон его. Надо бы, конечно, прийти газ кинуть, это было. Если я газ кину, то тут все, победа будет, считайте. Главное, газ дать. Потому что напарника кончились с газом, у меня еще нет. У меня еще есть газ. Ну, сначала добьем этих уже алхимиков. Давай, давай, давай. Газ, газ, газ, газ. Или что-то хочешь. Давай башку. Да какая разница. Ты да промажешь, ясно. Да. Не? Мне кажется, промажет. Не, попал. Ну все, у них уже очень мало хп. Главное, чтобы они сейчас не зарегенились как-то. Если опустим там опустим какой-то там очень важный желтый кристалл, то они зареганятся. И тогда, может быть, даже проиграем. Потому что тут, даже если мы один ход какой-то очень глупый сделаем, допустим, на минках там всех это просвем, то, то... проиграем, конечно же, да. Так, но ну я могу, что я могу? Я могу забить просто его, если. Просто убить этого ассистента. А я, может, даже не убью его. Да, я знал, что его убью. Потому что защита от огня. Ну и не только там. Плохо гонки сосли. Давай, ребевай, он нахуй уже. Заебал он уже меня. Ну, один хп останется, шебли. Пришелец очень тут тащит. Еще и заюзал гондон. Еще и заюзал. Давай сам себя добей. А, перчатка там... Помогла даже, я бы сказал. Что делать? Лазерный луч. Просто луч. сейчас бы чтобы это еще главное вылет не был комите, но ну, отмена боя имею в виду, но ну, и вылет тоже само собой вылет отмены боя это разные вещи немножко и то и то как бы может нагубить сильно бля хоть бы только не было отмены боя, а тут в тот раз он душемета дал, короче душемета короче отменили бой да убей его уже нахуй Что ты делаешь? Убей его. Он хочет минус два, что ли? У него не получится. Просто убей его уже. Ладно, он хотел минус два. У него почти получилось. А, ну все, прошли. 20 минут проходили. Офигеть. Ну что же, дорогие друзья, дорогие подписчики, спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, ссылочка на него есть в описании под видео. Вот Паблик мы уже активно ведем, точнее я веду активный, его уже все там записи, каждый день выходит все уже. Ну и спасибо за просмотр. Да. Вот такое прохождение новой Судянских супербоссов, Алхимика и менера. Всем пока.